Привет, сейчас я расскажу про книгу Гранта Кордона «Продай или продадут тебе». Многие почему-то решили, что продажи им в жизни не потребуется, потому что они не работают в сфере продаж или не занимаются какой-то подобной деятельностью. Но вы ошибаетесь. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Вы работаете на каком-то предприятии и вдруг захотели повышения. Затем вы идете к своему начальнику и продаете ему, заметьте, продаете ему идею о том, что вы хороший работник и вас нужно повысить. Знания в продажах могут понадобиться не только в работе, в бизнесе, но и в личной жизни. Таким образом, родители продают идею своему ребенку о том, что учиться в школе – это хорошо. Надеюсь, смысл вам понятен. Погнали! Итак, чем бы вы ни занимались, первым делом нужно продать самому себе. Будто это идея, товар или какая-то услуга. Для этого нужно поверить. Поверить в то, что вы предлагаете. Если вы не верите в свои слова, то и другие люди тоже не поверят. Вам надо полюбить то, что вы предлагаете, и тогда вам не надо будет обманывать или использовать какие-то уловки, чтобы продать клиенту. Думайте больше о самих покупателях, чем о товаре или о цене. Нужно запомнить одну очень важную составляющую. Продажи – это забота о людях. Сфокусируйтесь на своем клиенте на 150%. Думайте о нем больше, чем о цене или о товаре. А также попробуйте мыслить как клиент. Ваш клиент – он тоже человек. Попробуйте встать на его место, и подумайте, выгодное предложение ли вы ему делаете. Также не стоит спорить с вашим клиентом. По крайней мере для вашей сделки ничего хорошего точно не произойдет. Наоборот, попробуйте встать на его место, посмотреть на мир его глазами и просто ему сказать «Я понимаю вашу ситуацию, понимаю вашу проблему» и уже тогда вы можете делать свое предложение. Не забывайте о том, что люди по своей натуре больше доверяют тем вещам, которые могут увидеть или потрогать. Поэтому не стесняйтесь показывать отзывы, видео или сам товар вашему покупателю. Вам нужно дать понять своему клиенту, что покупка у вас – это разумное решение. Больше опирайтесь на рациональную составляющую, чем на эмоции. И тогда будет успех. Случаются такие ситуации, когда вы делаете определенные действия, но результат так и не приходит. Давайте рассмотрим, какие действия вообще существуют. Бывают правильные, неправильные и бездействия. Автор книги выделил еще одно направление, это масштабные цели. Давайте рассмотрим следующий пример. В день вы делаете 10 звонков по своему бизнесу, из которых 3 думают, 1 покупает. Все оставшееся время вы тратите на этих троих, чтобы привлечь их к покупке. Автор книги рекомендует сделать не 10 звонков, а 100 у него есть отдельная книга, если хотите, чтобы я сделал на нее обзор, пишите об этом в комментариях. В этой книге говорится о том, что для получения максимального результата нужно выполнять масштабные действия. Следовательно, если вы сделаете 100 звонков, а не 10, то результат не заставит себя долго ждать. И давайте еще раз пробежимся по основным идеям книги. То есть первым делом нужно продать самому себе. Если вы не верите себе, то и клиент вам тоже не поверит. Продажи – это в первую очередь забота о людях. Всегда лучше показывать товар, чем рассказывать. И не забывайте выполнять в 10 раз больше действий для получения максимального результата. С вами был Саня. Пока!